Сначала мы с вами посмотрим, о чем мы говорили на прошлой неделе, что у нас хорошо исполнилось, что не очень, и поговорим на неделю предстоящую. Итак, как обычно, начинаем с нефти. 11 июля мы с вами говорили, что аптренд продолжится, что здесь у нас есть хорошая разворотная модель, фикс-префикс, есть хорошее подтверждение. И э, есть определенные уровни сопротивления, от которых цена может отбиться. Глобальная цель была у нас 46,24. Через пару дней как раз у нас цена смогла преодолеть. Здесь мы видим закрытие позиции, здесь у нас есть big print, здесь у нас есть э, хорошее классное вливание, после чего мы наблюдали откат. Была вероятность, что цена может сходить вниз. Она была достаточно слабая, буквально там процентов 10. И, как мы видим, не отработалась. Что мы видим на данный момент? Во-первых, мы смогли преодолеть данную область сопротивления, но не смогли закрепить. На данный момент цена по факту платит вокруг вот этой оси набирает позицию. Думаю, многое будет зависеть от завтрашних новостей. Тем не менее, предполагаю, что аптренд продолжится. Вопрос только, будет ли коррекции или нет. Сегодня у нас более такой расширенный обзор в плане торговых возможностей. Смотрите, давайте включим 4 часовки и включим нефть. Обращаю внимание, что в последнее время... Нефть идет намного интереснее наверх, нежели вниз. Вот у нас есть разворотная модель, вот она. Хороший импульс вниз, откат, коррекции, набор позиций. Импульс, откат, коррекции, набор позиций, импульс. Вот. Как мы видим, сейчас сцену пытаются остановить. Наибольшая точка сопротивления, область сопротивления у нас находится вот в этой зоне проторговки. Я бы рекомендовал взять уровень 47 ровно, 47.25. 47.25, вот он, хай. В итоге, вот она область. Вот эта область сопротивления. Вопрос, сможем мы ее преодолеть или нет с первой попытки. Вопрос достаточно, не то чтобы даже спорный. Я бы даже сказал, вопрос-вопрос, и на данный момент ответа на, это, на него нет. Есть вероятность, что мы можем откатить вниз, то есть, смотреть то есть есть вероятность, что мы идем вот сюда, набираем позицию, то есть видим точно такое же движение, и дальше мы откатываем вниз. Наиболее интересная область, цена в районе 45, 45, вот эта область, есть вероятность, что цена откатит сюда, произойдет более-менее адекватный набор позиций, и уже дальше мы пойдем. На пробитие данной области. хотя больше подгружу. Так, дней 180. Uh, на пробитие данной области. И вполне мы можем сходить вот сюда. А если быть точнее, если быть точнее, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Если у нас уровень хороший проторгованный под 48.35, он у нас подтвержден неоднократно, это первый момент, и второй момент где-то в районе 49-10. Как итог. Вот, раз, два, три. В связи с чем, есть небольшая вероятность, что мы добьем сюда сходим в эту область область 47 47 25 дальше набор позиций если мы не сможем преодолеть данную область мы откатываем к, уровню 45, к области 45 если мы преодолеть сможем то мы движемся планомерно к 49 где-то 10 Давайте я точнее посмотрю 49 15 то есть вот у меня на часовом графике есть более детальные Уровни 47.25. 49.15. Наиболее интересные уровни на разворот. 48.35, промежуточный. Вот, на часовом графике. Да, то же самое. Движение к 45. И дальше. Аптренд к 49.15. Также, насколько я помню. У нас присутствует тем не все равно нисходящий тренд. Примерно он выглядит вот так, сложным пробитием. И как раз в районе 49.15, 49, может быть, чуть выше, может быть, мы все-таки сможем дойти до 50, мы можем встретить основное глобальное сопротивление. Это э, мои мысли, что касается нефти на ближайшие две недели, даже не на неделю, а именно до конца месяца. Вопрос по нефти, все, всем все понятно или кто-то хочет как-то прокомментировать. Итак, основное движение возможно откат к 45, на 45 я рекомендую заходить в покупки внутридневным трейдером. Фиксируем, перезаходим, но основное движение в любом случае будет 47.25, 48.35, 49.15. Опять же таки, если мы не говорим о изменении каких-либо переменных да то есть если что-то как-то на рынке глобально изменится, то данный, данный наш анализ придется корректировать. Вопросов пока нет. Хорошо. Итак, S&P 500. Что мы, о чем мы говорили на прошлой неделе? Мы как раз 11 июля с вами находились вот на этой манипуляции, вот данный бар. На этой манипуляции мы находились и наблюдали, как разводят толпу, как выкидывают с трамвайчика денежного всех ненужных пассажиров. Сходили, сняли стопы собрали продавцов, кто вставал на, продай, на, на пробой и вывели наверх. Основные уровни у нас сопротивления были это 36.50 36, 41.25 и основной глобальный уровень 24.50 Все три цели были взяты и сейчас у нас индекс S&P 500 находится ночная раз на исторических максимумах. Обращаю ваше внимание на следующий момент. У нас идет импульс и дальше флет, импульс и дальше флет. До этого момента был флет, то есть крупный участник рынка находился в позициях. он не выходил, он удерживал цену. Что мы наблюдаем сейчас? Выход из данного флета. Допускаю, что данный выход может быть под аналогом вот этого движения, только, скажем так, в меньшем масштабе. В связи с чем, на этой неделе есть определенные новости. Они могут, конечно, повлиять, на не факт. Основной катализатор – это неуверенность Джанет Йеллен. В том, что экономика хорошо растет, а если Джанет Елен не уверена, следовательно вероятность того, что в ближайшее время будет поднимать процентную ставку, что не всегда хорошо для S&P 500, для, в принципе для индексов, а, она снижается вероятности и индексы у нас растут. В чем, на такой вероятности возможно вот на таком хайпе мы можем достичь следующих высот, то есть промежуточное, что я вижу по Движение наверх двадцать четыре уровень. Уровень двадцать четыре семьдесят шесть, семьдесят Давайте возьмем круглый семьдесят а, в принципе, все стандартно. На и уровень. 24.85 2500 пока не рассматриваю. Для него слишком далеко. Смотрите, сейчас много будет зависеть от того, как, во-первых, набрали здесь толпу, достаточно ли набрали продавцов. Если да, достаточно, мы от уровня 24.50 это был достаточно интересный, хороший уровень, мощный, который удерживал определенный период цену. Uh, есть вероятность, что мы отсюда отобьемся Это уровня 24.50 пойдем в первую очередь в эту зону с возможными коррекциями. То есть от 24.70 uh, есть вероятность, что мы откорректируемся к 61.50, от уровня 75 есть вероятность, что мы откорректируемся ну, как минимум к 70. Uh, дальше стоит посмотреть. Что касается данного уровня, да вообще в принципе ланговой ситуации. Обращаю внимание вот на этот уровень 41.25. Если мы преодолеем его и сможем закрепиться ниже, сможем закрепиться ниже уровня 41.25, следовательно аптренд у нас закончился. Он у нас закончен и стоит на уровнях сопротивления, в областях сопротивления искать продаж. Это что касается S&P 500. Более детально пока не вижу смысла расписывать уровни. В принципе, вот он основной, на что стоит ориентироваться. 2450. Сейчас может быть еще что-то есть. Так. Нет, ничего, нет, то есть 2450 и 2441.25. На эти уровни ориентируемся, отсюда э, ждем отбития. Если мы проходим ниже, смотрим, как мы здесь, э, как здесь развивается ситуация, есть вероятность, что мы здесь флетим порядка двух-трех дней и дальше идет выход. В любом случае, закрываемся ниже, значит, все. Нужно искать продаж. Это что касается sp 500. Заполнили пустоту профиля. Мы говорим о s&p 500. Да, в принципе, вот она пустота. Сейчас сделаем мердж. Вот у нас была пустота по профилю рынка. Проторговали, опустились, заполнили эту пустоту и Ждем реакцию. Есть вероятность, что мы когда-либо спустимся сюда, чтобы заполнить эту пустоту, но пока таких предпосылок по рынку я не вижу. Это что касается индекса S&P 500. По золоту. Золото, к сожалению, меня развело. На самом деле я рассчитывал что да будет такое движение и вот оно было первая цель на разворот основная у меня была 1.12.20 точнее я планировал что отсюда будет разворот как минимум к цели 1200 и э, ждал в течение этого месяца что мы скажем так подготовим определенные определенный плацдарм для похода 11.80-1.70 11, 11, Джанет Тилен внесла свои коррективы и пока ожидать этой области нам не стоит. Смотрите, мы наблюдаем продолжение движения наверх. Инвесторы инвестора не уверены на данный момент в доллары и вкладывают свои активы непосредственно в золото. Опять же, мы сейчас по золоту находимся уже на самых хаях. Я выделил обширную область, область сопротивления. Да? То есть вот она была, проторговка. Здесь мы набирали топливо, здесь роботы набирали топливо. После был выход вниз. Основное ваше внимание, обращая на 12.45 уровень ровно, это самый проторгованный уровень на данном участке. Это первый момент. Второй момент, он был неоднократно подтвержден. То есть это как под уровень, так и LPS uh, уровень круглый и как раз таки вот с этих цен мы рухнули вниз. В Связи с чем? Если вы уже в принципе видите, что у нас uh, проходят серьезные, экстремально большие кластерные вливания объемные, uh, есть, то есть уже старается цену остановить, uh, потому что она уже начинает подходить к данной области. Uh, в связи с чем? Рекомендую всем присматриваться к продажам, но не стоит спешить. Вот сегодня, допустим, я поспешил, я входил вот в этой области, 12.37. К сожалению, или к счастью, закрыли меня по безубытку и дали импульс наверх. Поспешил. Поэтому начинаем присматривать продажи в районе 12.45. Давайте сделаем подлиннее. Смотрите, даже может быть чуть точнее, 12.44.50, 12.45 это первая такая микрообласть в продаже. Так, это уже можем удалить, это нам не надо. А, дальше у нас есть, скажем так, дополнительные объемы области сопротивления, это 12.47 я их сделаю серыми, чтобы было понятно, что это дополнительная область, и 12.52 и 12.50. К сожалению, уровней много, и от каждого мы можем ожидать продажи. В связи с чем, этим я же более точно делаю, есть вероятность прохода 12.52. Как минимум мы можем заполнить вот эту пустоту в районе 12.48-12.49. Как раз у нас здесь есть хорошие лимитки. И основной уход я вижу для себя от 12.45. И от 12, ну пусть будет средним 12.48. Ну дальше все-таки от 12.50 все-таки сделаю, чтобы было более, скажем так, красиво. Это на данный момент по золоту основное движение, то есть идет добой. Набор позиций, возможно один, максимум два дня флэт. И дальше падение вниз. Это что касается того, что я ожидаю по золоту. С учетом того, что я думаю, инвесторы в скором времени придут в себя от событий прошлой недели. И есть вероятность, что доллар продолжит укрепление. И мы можем ожидать обновления, обновления лоя. В связи с чем 1.12. 1.12. 1.12 до конца месяца на данный момент возможно это такая основная красная цель но пока поскольку постолько ждем развития событий в этой области но для меня 1.12 среднесрочная это вот цель такая основная что касается э, цели для внутридневной торговли обращайте внимание вот на эти проторговки знаете найти не профиль рынка то есть промежуточная цель 1.1237 да? 1.12.33.4 очень так 1.12.30 и крайне хорошая цель от которой я ждал хорошего лонга чтобы добить все это движение это 1.12.28 это действительно качественный уровень который к сожалению нам не налил не дошел буквально 6 тиков поэтому при движении вниз 1.12.28 ну, помимо вот этих промежуточных, должен быть для вас основным ориентиром. Давайте я вот так оставлю. Основным ориентиром на выход. Вот здесь мы можем встретить действительно серьезное сопротивление. Вот в этой вот области можно встретить хорошее мышечное сопротивление. Это что касается золота. По золоту вопросов нет. Окей. Двигаемся дальше. Евро. Опять же таки, Елен и конгресс внесли свои коррективы. На самом деле я э, планировал, что не смогут они э, преодолеть 1.15 и я у нас там 1.15. Вот 1.15 я рассчитывал, что не смогут преодолеть и мы отсюда, ну, может быть не камнем, но тем не менее упадем вниз не упали то есть основное мое движение я планировал что будет к 1.14 1.13610 а что мы наблюдаем? на 1.15 мы получились. сопротивление а произошел у вас сброс позиций и мы упали, но даже не смогли дойти до основной цели 1.14 мы смогли лишь собрать вот эти стопы Еще очередной раз напоминаю не ставьте свои стопы за хай или за лоут, то есть смотрите мы собрали во-первых, стопы лонгистов, которые прятали сюда свои защитные ордера, это раз. Собрали пробойщиков всех, кто хотел продать по рынку, и развернулись и увели их наверх. Мини вероятный вариант развития событий. Он был у нас один пятнадцать семьсот. Ценовой уровень, если я правильно помню, это нужно так 1.15700, один пятнадцать семьсот. Так, так, этого мало, Нам нужны недельки, да? Дневки, мало, вот тоже мало, нужны недельки. Окей. Так, пока там грузится о уже загрузилось, один то есть поясню сейчас, секунду, отмечу. Выше находимся. Окей. Так. Один я ориентировался в первую очередь вот на, этот, вот на это сопротивление. Взял более, скажем так, вероятную цель, круглый уровень. Планировал, что если все-таки смогут дойти сюда, то сделают шип и пойдут на разворот. То есть один пятнадцать семьсот был наиболее приоритетной целью. Одиннадцать шестьсот двадцать. 11.620 брал уже по недельному графику, вот, вот этот шпиль и как мы видим мы уже сюда подошли. Что касается евро доллара, не уверен что сейчас стоит ждать откат коррекцию, наиболее интересная область для разворота, думаю смогут все-таки добить и в первую очередь мы ориентируемся на уровень 1.17. 1.17. Вот сейчас отмечу 1.17 наиболее, наиболее приоритетный уровень для продаж. Если мы говорим о Области так, сейчас секунду давайте я отмечу все это и перенесу на часовки это то, что у нас было на этой неделе. Так, это уже можно удалить это вот. По планам смотреть, что мы на данный момент наблюдаем мы наблюдаем вливание кластерного объема старается цену остановить с переменным успехом у них даже это получается и в принципе есть вероятность что от нижней границы вот этой области цена у нас как раз таки развернется и скорректируется если коррекция будет ориентируйтесь на уровень 1, 1, 15, 700 сейчас я посмотрю 1 15, 700, 1 15 630 то есть мы можем ожидать вот такой коррекции и возможно мы даже так сейчас возможно мы попробуем обновить вот эти снять стопы не факт вообще не вариант, но тем не менее вероятность того, что мы сходим вот в эту область достаточно высока. Дальше движение к 1.17. И вот уже вот в этой области стоит задумываться о возможном смене тренда в продаже. То есть на протяжении трех лет с 2015 -го года мы никак не могли преодолеть данную область. И сейчас далеко не факт, что сможем. Опять же, для Евросоюза дешевый евро всегда выгоден. В принципе, для всех стран экспортеров своей местной валюты чем дешевле, тем выгоднее. Более конкурентоспособные товары. Так что на эту область обращаем повышенное внимание, ищем подтверждения для разворота ближайшие цели выхода из лонга. Я думаю, я думаю, недели нам хватит э, нарисовать более детальную, более понятную картину, что же нам ожидать в этой области. Э, это первый момент, второй момент. Предварительно э, при движении вниз можем увидеть вот как раз-таки при движении вниз мы можем видеть снос вот этих стопов, коррекция и э, движение. То есть на каждом уровне проторговки мы можем ожидать сопротивления. Но пока данное движение, я считаю, преждевременным и основное движение лонка 1.17. А, вероятность того, что как раз-таки данный уровень является сопротивлением и отсюда мы... Пойдем вниз. Вероятность такая есть, но на данный момент она мала. Возможно, влияет катализатором какие-либо новости. Если мы говорим о движении вниз. Промежуточное сопротивление, точнее промежуточная область поддержки у нас есть в районе 1.15%. И основное будет, основная поддержка будет на уровне 1.14540. Это что касается возможного движения вниз. Все примерно так. И опять-таки от каждого уровня можно ожидать разворота либо какой-либо коррекции. Это что касается евро-доллара. Окей, вопросов нет. Идем дальше. Ян. Иена, как и сырьевая валюта, она привязана, то есть если канадец у нас привязан непосредственно к нефти, то иена у нас привязана к золоту. Что касается иены, как и по золоту я ожидаю добой и ближайший разворот, то же самое я ожидаю по ене. как раз вот эта область. 90-200, 89-505, и мы, в принципе, уже в нее вошли, является областью разворот Я бы отсюда э, рекомендовал искать продажи. Если быть точнее, я бы все-таки более осторожно подошел к этому вопросу. Может быть, стоит вот, э, сейчас пожадничать и дождаться движения к 90-200, и уже оттуда продавать. Есть вероятность, что мы... Можем сходить выше, к 90. Так, это на сколько? 90, 550, вероятность есть, то есть это второй наиболее крупный объем. Тут стоит посмотреть, как будет ситуация развиваться, тем не менее, сколько у нас тут получается, 100. Стоп получается достаточно большой, то есть область такая большая, в связи с чем пробуем свои силы в районе 90-200, смотрим как развивается ситуация, если нет, то пробуем силы от 9550. В связи с чем, вот такое движение. Основное движение 90-200, как минимум, 88900, то есть потенциал у нас здесь в этой сделке 1300. Второй откат. Вот отсюда. Менее вероятный, что сюда дойдет. А, на самом деле, так же, как и по золоту, с этих областей. Давайте отмечу. Я сейчас и отмечу. Так. вот с этой области 90 так, 90 200 90 550 я рассчитываю что здесь произойдет набор, набор позиций возможен вот такой флет а, неделю неделю будем посмотреть и основное движение у нас будет на обновление вот этих лаев Думаю, двух недель нам не хватит. Возможно, потребуется больше. Тем не менее, все уровни, которые есть снизу, они будут играть как уровень поддержки. И при подхождении цены к ним мы можем видеть откат, коррекцию. Опять же таки, обращаю ваше внимание, что сейчас цена находится выше данного паца, Он у нас уже был скажем так, тест данного Подсовый уровень поддержки и сопротивления, в том числе, он был произведен, поэтому есть вероятность, что мы незначительно скорректируемся. Это цена 89.505 плюс-минус 5 тиков и разворот и табой. Это что касается ситуации по иене. Двигаемся дальше. Канадец. Основной актунг по канадцу произвела процентная ставка и дальнейшие позитивные для канадца события. Мы видим хороший мощный импульс в среду произошел. Как раз подняли процентную ставку. Все в принципе круто, хорошо. Вот только мы ожидали падения на том, что процентная ставка повышена не будет. Окей, повысили. Данный уровень. Мы пока оставляем без изменений. Точнее, у нас будет когда-нибудь уровнем поддержки. Пока же его все это удаляем. Осно... Маловероятное движение процентов 20 я планировал, что будет в эту область 80... 78 600, 78 900. Все в принципе благополучно сходила от уровня 78900, цена скорректировалась, отбилась, а, произошел, произошло накопление, опять-таки обращая, обращайте на это внимание, есть импульс, есть незначительная коррекция, да? то есть крупный участник рынка у нас находится, где у нас находится позиция, плюс вот этим бигпринтом цену зафиксировали и дальше вниз не пустили. Произошел набор позиций, точнее произошел, а, произошел Кластерное вливание кластерного объема и у нас цена поле улетела наверх. А здесь у нас фиксация позиции либо чьи-то стопы. На данный момент мы наблюдаем отбить от уровня 79 500. А, Так, здесь тоже нужно переключиться на недельный график. Пока подгрузится. А, Подгрузилось. Супер. То есть вот у нас что происходит по, Канаду, по Канаде. Движемся мы к уровню 0.8. И как раз таки данный уровень для нас будет а, наиболее значим с точки зрения сопротивления. Там мы не были больше года уже с апреля с мая 2016 в этой области если быть точнее давайте посмотрим в области 08 08 0250 вот эта область у нас будет основополагающая и нам стоит посмотреть как здесь будет развиваться цена как будут развиваться события все с чем смотрите мы сейчас откатываем есть вероятность, что откатываем как раз таки 78900, то есть у нас был неоднократный тест в данной области. Возможно, здесь нам необходимо будет накопить позицию и уже дальше движение наверх. Маловероятно, но все же возможно, что движение будет чуть ниже. Вот в эту основополагающую область крупного участника рынка и открытого интереса. Такая вероятность есть. Это уровень 78600. В любом случае, 78600, 78900. Данная область для нас будет э, наиболее интересна. И здесь мы будем ждать разворота и движения вне, э, наверх. Для, скажем так, добития, до, для закрытия целей. Так что 8000, я думаю, в ближайшие две недели мы можем увидеть. Это что касается канадского доллара. Единственный момент, который меня смущает, вот эти принты. Стоит посмотреть, как на них отреагирует рынок. Возможно, вполне допускаю, что цену не пустят ниже, и цена может уйти сразу отсюда наверх. Будем посмотреть. Опять-таки предподтверждение. Я думаю, с уровня 79.095 можно будет попробовать искать покупки. Это что касается канадского доллара. И последний инструмент, наиболее интересный для многих из вас, это британский фунт. Мы его на прошлой неделе не анализировали. Тем не менее, я решил его разобрать. Потому что получается интересная ситуация. Смотрите, как оно было, давайте. Включим темный график и британский фунт. Итак, Мундльден на данный момент хорошая мощная Мощное давление наверх. Что мы видим? Импульс, незначительное неохотное движение вниз набор позиций. Импульс, незначительное движение вниз набор позиций. Импульс, просто флэд, дальше гэп, опять импульс, импульс, импульс. То есть мы наблюдаем импульс, коррекция, импульс, коррекция. То есть в любом случае британский фунт растет, и пока разворотного какого-либо движения мы наблюдать не... Давайте мы подгрузим больше дней. Давайте недельный график здесь подгрузим. Посмотрим общую ситуацию и двигаемся дальше. Окей. Итак, сейчас, сейчас в фунт входит вот эту область. Достаточно существенная область, почему она существенна, во-первых, она не закрыла вот этот гэп. То есть был настолько большой, огромный интерес в продаже, что цена здесь захватила, не дали ей уйти наверх, и она рухнула вниз. По пацам. По На данный момент 1.12, 990 уже цена находится выше, это первый момент. Так, здесь у нас что есть? Ну это в принципе незначительно. Ладно, окей. То есть мы находимся вот в этой области. На что стоит обратить внимание? Во-первых, мы будем платить. Это однозначно. В этой области мы будем платить. Да, она огромная. С точки зрения внутридневного трейдера здесь у нас более 500 пунктов. Тем не менее, какого-либо вот такого движения можно не ожидать. То есть как, допуская, что как минимум до сентября месяца мы можем в этой области находиться, а то и то и дольше. А, на что стоит обратить внимание? Здесь, в принципе, больше ничего интересного нет. А, на вот это движение. То есть импульс, коррекция импульс. А, считаю, что вот, вот это движение, оно было завершающее. То есть Часть основных позиций, крупный участник рынка закрыл. И сейчас мы можем наблюдать коррекцию. Основное коррекционное движение я планирую, что будет вот в эту область. И э, основные покупки можно, можно искать от уровня 1.30, 1.29700. То есть в этой области э, пробуйте искать, э, скажем так, Разворотные модели, подтверждение в покупке, стоп, я бы посоветовал прятать вот за вот этот уровень 1.29.34. Да, он большой, но тем не менее, обращай внимание, какой здесь есть интерес. Если вы сможете здесь закрепиться и сопровождать позицию, закрывать, перезаходить, то потенциал движения, это, конечно, глобальная цель. А в среднем где-то составляет порядка 290-360 пунктов. Это, это что касается движения наверх. По так, более земным уровням. А уровни на покупку я уже вам сказал. 1.131.29.70. Точнее 130 По внутридневным целям. В первую очередь, так, давайте посмотрим вот так, 1.31 здесь у нас, ну давайте возьмем 1.31.50 Так, дальше у нас что-то есть. На сколько нужно подгрузить год, да? Давайте попробуем подгрузить. Надеюсь, не так много времени это займет. Это что касается таких внутридневных целей. А сколько здесь? Я, хотя нет, в принципе, я думаю, вот все супер. Вот это движение мы сможем сделать буквально за завтра. Ну, максимум 2 дня нам потребуется движение вниз, набор позиций. А основное движение наверх. В принципе... От 7 до 10 дней, я думаю, нам может хватить. Опять же таки при хорошем катализаторе. Вот эта область, она может быть взята. Так, дневной. Так, дневной график. Так, это мы уже смотрели. Хотя опять же таки вот эта область она не является финишной. Вполне возможно, что цена может сходить выше. Ну и так раз. Два три удаляем. Удаляем. Итак, чуть более точные данные, при обновлении вот этого хая уровень 1.3175, дальше вот эта область, и вот это давайте мы сделаем основным основной целью для движения в лонг. Вот что касается фунта стерлингов. Вот примерно такая ситуация по нему. У кого? Какие вопросы? Так, по индексам. Предполагаю бессилие в обновлении хайф и спуск к сильным объемом зону внизу. Так, по индексам. Так, сейчас, секунду, мы это все дело изучим. Секунду, секунду. По поводу индексов. Не забывайте, что там идет хороший хайп. Они позволяют зарабатывать крупным участникам рынка серьезные деньги. Немного влито. На самом деле, еще где-то... В ноябре-октябре прошлого года я говорил о возможном движении к уровню 2300-2400-2500, дальше уже совсем выглядит абсурдно, тем не менее, вероятность 2500-3000, она становится более осязаемой, пузырь, как и на биткоине. Может надуться, а потом мы будем ждать глобальных распродаж. Самый главный вопрос, когда эти глобальные распродажи начнутся. Но, как многие трейдеры любят говорить, торгуем по, трейду, торгуем по тренду и все будет хорошо. Что касается, давайте посмотрим общую ситуацию по индексу и потом вернемся к вопросу по фунту. Стоил загрузить недельки. Ладно, пусть грузится. Загрузилось. Так. Насчет бессилия. Но ну, вот это движение не могу сказать, что похоже на бессилие. Бессилие, скорее всего, было вот здесь. Скорее было вот здесь, вот в этой области, когда мы. Сейчас, давайте. Буду использовать то, что никогда не использую. Овал. Вот в этой области. Как раз таки. Вот было вот то бессилие, где оно там, 50 да, вот здесь плюс-минус. А вот здесь было бессилие, здесь была определенная слабость покупателей, и мы от этого набирали позицию. То есть они наверх не давали, им точнее не давали, и вниз они не пускали цену. Здесь благо на катализаторе сработали. Опять же, -таки, находимся на уровне сопротивления. То есть вот здесь кто-то сопротивлялся. Их, их смогли сломить. Вот он сегодня был ретест, поэтому не уверен, что уровень 2450 э, так легко дадут, отдадут. Э, ну, Влиты там определенное количество денег. А, наибольший интерес, конечно, у нас чуть ниже находится, но тем не менее вот как вот оно. Но движение вниз на данный момент пока маловероятно, но если оно и будет, то будет э, к 2400. Сам максимум 2385 когда-нибудь, но не уверен, что в ближайшее время. Вполне возможно, у нас в конце августа постоянно какой-нибудь звездец начинается, а вот к сентябрю, возможно, что-то и начнут. То есть периодически, обратить внимание, почитайте, посмотрите, что было в 2015 году на Dow Jones, на S&P 500, за 4 дня на 1000 пунктов мы упали. А вот как раз таки 27 или 26 августа. Вот 20 числах августа вот там может быть что-то и произойдет но как говорится не факт по поводу фунта а я имею ввиду сходить паксу на 230 20 а 2030 2030 2030 я бы согласился на 10 долларов опять же возвращаемся к этому уровню сможем его преодолеть то на 30 я думаю не отделаемся движение будет долларов на 40-43 вот к этой области, а дальше уже будем посмотреть давайте посмотрим как оно ну, Вот все вот достаточно плотно проторговано 35.75 основное движение основ не то чтобы останавливающая промежуточная 23, Ну посмотрим. Посмотрим, как 24,50 удержат а и 24,41,25, а там уже будем посмотреть. Так, ага, по фунту сегодня загрузка по лаям, объемов и продвижение наверх. Фунт, фунт э, э, думаю, загрузка-то определенная была, вот сегодня по лаям, ну, не факт, что она основная, э, был хороший импульс, цена не откатила, то есть опять-таки, обращаю внимание, не только это в хай работ, но и в, ну, скажем так в даунтренд, импульс вниз, цена никак особо не откатила, Крупный участник находится на данный момент еще в позиции. Вот. Нам необходимо дождаться добыть. Давайте воспользуемся небольшим таким лайфхаком. Но откуда он может? Либо от уровня 1.31, либо даже вот с этих уровней он может сходить. Поэтому 1.0.60. Тут ты, блин. 3060 131 вполне возможно что отсюда мы как раз таки исходим вниз это что касается фунта всех был рад видеть и как обычно всем большого профита подходите к сделке комплексно и не забывайте про риск-менеджмент всем спасибо всем пока пока